Город Гулькевичи, улица Мостовая. Вот такой вот ямочный ремонт у нас. Сегодня у нас 30 мая 2022 года. Вот, посмотрите. Это у нас еще в марте, в апреле месяце. Обычная машина просто заезжает. И дальше все. И соответственно все. лак автомобиля. Ну, давайте сейчас посмотрим, вот автомобиль будет проезжать. Вместе с собой на покрышках, вон они выскакивают камни, на лобовые стекла, по кузову автомобиля. Это у нас такой ямочный ремонт, продолжился после горошка, вот Алексей Вересов. Ну я, я честно говоря, комментировать не буду, напишите свое мнение в комментариях. Итак, вот по всем улицам города у нас.